Происходит война. И, в общем, война, к которой Путин готовился много лет. Сейчас многие, наконец, начинают сравнивать эти события с 30-ми годами прошлого века. Разница в том, ну, несколько есть как бы принципиальных отличий. Одно из них в том, что 30-е годы 20 -го века не было таких средств коммуникации и слежения, которые позволили бы точно оценить угрозу, исходящую от Сталина и Гитлера в то время как сегодня все происходило при, просто при свете дня, Путин особенно скрывал это. И эта подготовка к войне, она шла открыто, это и военная подготовка, это и, между прочим, подготовка к санкциям. Ну и кроме того, в общем-то, 20 с лишним лет путинского правления, это бесконечный список бесконечных преступлений. Режим зародился на крови, это его родимые пятна. Это кровь а, Чеченской войны 2 и это кровь взрывов домов а, а, в, на территории России. И дальше этот список преступлений только пополнялся. Нордост, Беслан, а, убийство Литвиненко, а, Политковская, война против а, Грузии, а, аннексия Крыма, поддержка Башара Рассада. Это бесконечный список, даже не будем про него говорить. А, и а, поэтому никакого... Сюрприза в том, что Путин решился напасть на Украину а, а, вчера, а мне кажется, не должно быть. А, диктаторы никогда не спрашивают, почему, почему, а их вопрос почему бы и нет. Столько лет преступлений и безнаказанности убедили Путина в том, что никто ничего делать не будет, а какие-то там санкции он переживет. Он не верит в способность Запада консолидироваться, он не верит в то, что Америка сегодня может... Снова возглавить, как раньше, во времена Холодной войны, свободный мир в противостоянии диктаторам. И он вообще не верит в то, что люди могут что-то решать. И поэтому его атака, его агрессия, новый виток агрессии против Украины, не будем забывать, что аннексия Крыма состоялась 8 лет назад, и война такая в замороженной форме протекала постоянно на востоке Украины, это реализация путинского плана, в котором Украине не было места. Путин никогда не скрывал того, что Украина не является с его точки зрения полноценным государством, и фактически это территория, которая, часть которой должна отойти к нему, а остальная пусть делает, делает, делает, делает, что хочет. Плюс это вера Путина в то, что мир вообще должен управляться по-другому. Никаких там международных договоров, там все это, это все для обмана правит сила. И сила и деньги, которые у Путина есть, он считает, что они дают ему возможность проводить любую политику и совершать любые преступления. Это то, что происходит сейчас. И, как нам известно из истории, любое промедление в реагировании на угрозу, которая исходит от диктаторов, обходится очень дорого. Обходится очень дорого всему человечеству. Мы подошли к моменту, когда любое промедление сейчас, которое приводящее к тому, что путинская военная машина может функционировать дальше безнаказанно, обойдется дорого уже всем, не только украинцам. По существу сейчас решается вопрос мира не только в Европе, но мира, простите за такое сбитое выражение, мира во всем мире. Понятно, что Китай внимательно следит за происходящим. Если Путину удастся реализовать свой план разгрома быстрого разгрома украинской армии, захвата Киева, создание марионечного правительства. Это модель для захвата Тайваня. И поэтому, мне кажется, на Западе и, в первую очередь, в Америке понимают, что сейчас в Украине решается слишком многое. И поэтому мы можем, мы можем надеяться на то, что действия, которые предпримет Запад в ближайшие дни или даже часы, они будут решительными. Хотя, зная Степень коррумпированности западной политической элиты, я все-таки не был бы здесь столь, столь оптимистичен в прогнозах. Тем не менее, шаги будут предприняты. Я сейчас подробно на Твиттере своем на английском излагал необходимые шаги, вот которые тогда должны, должны быть предприняты для того, чтобы цена этой агрессии против Украины для путинского режима стала неприемлемой. А вы можете назвать эти шаги? Uh, ну, не в порядке, не в порядке, uh, как бы там, очередности, я просто говорю, пакет мер необходимый. Uh, мера первая, uh, до сих пор не осуществленная, отзыв послов uh, из uh, всех, всех стран, которые осуждают агрессию. Россия должна стать, как бы, парией, вот, вот эта изоляция должна быть продемонстрирована. Это не означает разрыв отношений но это просто демонстрация того, что на этом этапе никакие дипломатические контакты с Россией невозможны. Uh, это... Uh, Полное отключение России от всех финансовых рынков, включая SWIFT и любые кредитные институты. Надо обанкротить режим. Это полный запрет на действие всех российских пропагандистских средств, работающих по всему миру. Полный запрет, безусловный запрет. Это немедленное требование всем представителям всем представителям свободного мира, которые до сих пор работают с Путиным, покинуть организации, в которые они состоят, под угрозу уголовного преследования. Те, кто сегодня остаются в путинских структурах «Газпром» или Роснет, должны быть, должны быть объявлены пособниками военных преступников. Соответственно, действия России в Украине должны квалифицироваться как военные преступления, и, соответственно, все, все люди, виновные в этом, должны квалифицироваться как военные преступники. Полное исключение путинского официоза из всех международных структур, включая Интерпол. Ну и, наконец, самое главное, экономические меры. Безусловно, немедленный арест всех, всех активов, а мы говорим про сотни миллиардов долларов, которые разбросаны по всему миру. Полагаю, что их местонахождение хорошо известно. Эти деньги должны быть заморожены. Я даже считаю, что они могут быть конфискованы. На Западе достаточно законов про отмывание денег. И сейчас, когда идет война, как говорится, ну, по-английски, all bets are off. То есть никаких, никаких разговоров там о законах, все. Мы, мы находимся в войне. И эти люди, и эти структуры поддерживали Путина и создавали его военную машину. Заворотка как минимум, конфискация в идеальном варианте, высылка немедленно всех россиян, имеющих золотые визы, а в первую очередь родственников тех, кто виновен в военных преступлениях, пусть отдыхают у себя в Краснодаре или, или, или, или, или в Сочи. И, конечно, немедленная а, а, реализация п -п планов по полному исключению России из, из а, а, торговли а, энергоресурсами. Запад в состоянии это сделать. Да, мне говорят, это будет это очень тяжело, это будет, это очень дорого обойдется Западу. Да, обойдется дорого, правильно. Вот я дала интервью сейчас там, одной из немецких газет. Да, я говорю очень дорого, но вы должны заплатить за годы потакания путинскому режиму, работы с ним. Что бы мы ни говорили про Чемберлен и Даладьи, они бизнеса с Гитлерами делали. Они были наивны, но они не занимались тем, чем занимались немецкие, французские, английские, да и в том числе американские политики. Поэтому сейчас необходимо принять все меры, которые позволили бы обеспечить Европу энергоносителями в условиях введения нефтяного и газового, газового эмбарго. Такая возможность есть. Я понимаю, что увеличение мощности добычи нефти в Америке, скажем, или в, а, в Северном море. Это проблема для экологии. Но сейчас не время говорить о том, чтобы через 30 лет. Через 30 лет, если мы не будем ничего делать, на Земле ничего не останется. Надо спасать людей сейчас, а не думать о том, что будет через 25 или 30 лет. Это временная мера, необходимая. Ресурсы такие на, на Западе и, в первую очередь, в Америке есть. И сейчас надо просто понять, что это приоритет. Остановить сумма... взбесившегося диктатора с атомной бомбой а можно только решительными мерами сейчас. Потому что любое промедление приведет к тому, что а, а, эти же проблемы придется решать, когда путинская агрессия перекинется на страны НАТО непосредственно, а, а Китай займется напрямую решением проблемы Тайваня. Ну и конечно там как бы уже просто даже не обсуждается вопрос о предоставлении Украине самого современного оружия. Такая возможность есть, и это оружие позволит украинским армии нанести неприемлемый ущерб. Просто мы должны понимать, каждый подбитый российский танк, каждый сбитый российский вертолет приближает освобождение нашей страны от путинизма. А как вы думаете, исходя из того, что вы слышите и видите, насколько реально выполнение этих ваших пунктов и каких именно в ближайшее время? Мы это увидим в ближайшие часы. Я не сомневаюсь, что реализация той программы, которую я озвучил, она сейчас невозможна в силу дикой инерции и неготовности западных политических элит принимать такие кардинальные решения. Тем не менее, мне кажется, многие вещи из того, что сейчас я изложил, они будут включены в эти санкционные пакеты. Просто потому что понимание того, что с Путиным нельзя иметь дело, оно, мне кажется, стало таким повсеместным. На самом деле случилась очень важная вещь в последний месяц. Путин, то, что Путин лгал, мы знали. Мы не сомневались в том, что практически все, что он говорит, было ложью. за да, исключением тех моментов, когда он эмоционально говорил про Украину или про коллапс Советского Союза. Но только сейчас весь мир получил подтверждение того, что вести какие-либо переговоры с Путиным и его дипломатами бессмысленно. Потому что они лгали утверждая о том, что никакой, никакой агрессии против Украины не будет. И, в общем, вся, вся эта дипломатическая суета вокруг Украины, так называемый украинский кризис, она, в общем-то, была прикрытием для подготовки военной операции. Вот этот факт, мне кажется, важно фиксировать, И это означает, что никакой веры больше словам Путина и словам там, Лаврова и, и, и далее по списку уже не будет. И в какой-то мере это дает нам надежду на то, что, по крайней мере, как бы часть озвученных номер будет реализована в самое ближайшее время. Посмотрим, я бы хотел подождать буквально полдня, может быть, день, и посмотреть на реакцию западного мира, потому что это тоже шок. Эти люди не готовы были к таким действиям. Надо понимать, что ни Джо Байден, ни Борис Джонсон, ни Шольц, ни Макрон – они никогда не думали, что им придется решать судьбу мира вот именно в такой ситуации. Они выросли, как говорится: ну, Байден все-таки постарше, он там помнит холодную войну, но он, но он не принимал решения тогда никакие. Они не, не нацелены на принятие этих решений. Это не эпоха а, Трумена, Эйзенхауэра, а, а, а, даже Черт -черт. Кеннеди, который был более молодой, но вырос в, в, в основном холодной войны.